Всем привет, дорогие друзья, с вами был Кченнел, и сегодня будем продолжать проходить Ведьмак 3 Дихая Кота. В прошлой серии мы убили Гошу, потом помогли выражаясь с его обрядами, зажигали огонь, потом отбивались от призраков, которые хотели наш огонь, получается, затушить, чтобы у нас ничего не получилось. Потом, когда мы все это сделали, он рассказал, что там с женой что-то плохо стало, и потом мы поехали к семье там узнавать, что там они видели, и сын, короче, не рассказал, что... Она, получается, заходила к ним и куда-то пошла, я точно не помню, но сейчас узнаем. Да, это мы знаем. Да, получается, куда она пошла, я даже не знаю. Надо посмотреть, ну просто забыл уже. Сколько... Две серии прошло, или сколько, одна? Уже забыл. Пару дней буквально прошло, и все забыл уже. Вот так вот бывает. Возьмите что-нибудь покушать вкусненькое, сейчас будет серия интересненькая. Да. Не с какой-то ведьмой. А не с какой-то ведьмой? Я знаю ведьму эту. И она там есть. Сидит где-то себе в, в домике. Ведьмаче и все. Какие я, в принципе. Эй, так, э, дела семейные. Поговорить с бароном моей семье А, серьезно, о его семье поговорить? Так, ну, конечно, голова Грифона будет на месте. Никуда она не денется пока. Традицию нельзя нарушать ни в коем случае. Я не знаю даже, для чего она была исп... должна была быть. Для приманки, наверное. Но сейчас она для приманки уже не сгодится. она уже все испортилась, так скажем. О, кто кого тут убили? Ничего себе, кого-то завалили? Э -э -э, у тебя что-то есть, мужик? Нет? Лошадь сбохла. Голову отлетела, нифига себе. Что-то происходило, я не понял. вроде бы ехал, все было в порядке. Что-то тут было, нет? Нет? Серьезно? Вы без ничего ехали? Вы вообще бомжи, что ли? Э, ну так нечестно. Блин. Я думал, хотя бы денежки были, там еще что-то. Еда какая-то, возможно. Ну, а вообще без ничего, короче. Поехали, без ничего, и сдохли тоже. И никто их хоронить не будет, они будут тут лежать весь лет. Пока пыли от них не останется. Да не, сам сражается за дождем подождем стоять стой и сражаться сам собой я с тобой сражаться не буду мне не надо чё такое? Чем мы тупим давай бежим бежим Пошла. не тупим да пошел быстрее кстати надо будет наверное в конце серии кузнеца наверное зайти к кузнецу или я наверное вне серии это сделаю просто нам очень нужны новые Доспехи, новые мечи, потому что один уже сломался полностью, другой скоро сломается. И... Это и не особо урон наносит. Так-то я обязательно возьму и к нему зайду в гости. Потому что здесь он слишком хитрый, блин. Принеси мне то, принеси куда-то, сходи. Ага, сейчас, я буду ходить там. Того... Нет, ничего не делаю. тебя на минуточку? А ты кто такой вообще? Ну в чем дело? В чем дело? чё тебе надо мужик что вы делали с бароном в ту ночь когда он велел всем в домах закрыться а я тогда не было, в ней. об этом барона кстати где он все время сидит в саду отдыхает я подождем нет ничего не ест ничего не пьет просто сидит там. а наверное из-за того что мы его ребенка убили да он так и возмутился не ну что ты ты так печалишься? Ну, он и так уже никогда, наверное, нормальным не стал бы. А че там была записка какая-то? Вот ты где. Вон реально из смальвы. Вот эти вот глубые. Я привез их из Назаира. А тебя нормально под сидеть, она да? Я не о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Те сами за ними ухаживал. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри. Воспоминает, короче. В их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Возможно. Она очень их любила. Так никогда и не узнаю, какие цветы нравились бы моей второй дочке. А Она что ты такая Смерть. Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Да. Дев. Только не просто с этим смириться. Ну так ты посиди еще неделька. Поголодай, тоже уже жжай, отъел морду. Я хочу поговорить о твоей семье, да. У меня есть весть о твоей семье. Ты что ты узнал? О, ничего себе, резко поднялся. Нифига вот себе, это... неделю тут сидел, не ел ничего. Сейчас будет жрать и уже обрадуется, Но не факт, что обрадуется. Внезапно такой соскочил. Есть новости? Да, есть. Моя дочь в Аксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Так я не поеду туда. Я не говорил, что привезу ее. Он сам приедет. что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Так я нет. туда не ездил. Но разговаривал с человеком, который помог ей бежать, и теперь... Я ничего ей. делать, что ли? Я не буду туда Тамара ехать. живая и здоровая. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Не, я туда не поеду, ты че? Ней, а, а ну ты дебил. Глазами, сам едь, а это не моя не семья, поеду. ты че? Жирный, блин, Санта-Клаус. Че ты творишь это вообще? Это все, что я могу для тебя сделать. Че ты сам не поедешь туда? Не вот тебе а, вот, грамоты? Держи. Так мы ее видели. Хранные Она там лежала грамоты. у него. С тех пор, как реданцы заняли Дельту Понтера, попасть без нее на Новиградские земли очень непрост. А, типа так, я буду по карте хорошо. ехать. А вот что? 50, ну, нормально. Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Жду хотя страница, бы, чтобы бутро было. Как договаривались. А, ну да. и Цири тоже, да. Ну ладно, я раз обещал. Ты должна уже. Да, Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну что, проехалась, Костя растрясла, а то она долго лежала. И чё, сломала себе кости, Ну молодец ты. Я чё-то не... Ну не... а чё он не... Ну а он же он как бы был, должен был следить за ней. Вы такого Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной быть. Это с кем? Он с алкашами сидит? Сири! Пойди сюда! Тебя причитает спорядочный кусок. Какой? Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то да неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит. У меня не было ни, я. Муки, ни копья. Значит, оставался только меч. Ну да, логично. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? Ведьмак научил, это я. Ну, Кайры Морхен, Кайр ну, это же осень. я. Там школа ведьмаков. Туда столько только парней берут. Ну, а, в принципе, я исключение. Я не ведьмачка. Ну, я исключение, да. Мне Это... меня сделали исключение. Чё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутаций. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Эйгрен. Никому твои крестцы не интересны. Ну да. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Ты да и что, что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Ну, хочу себе построим? и сижу. Что ты меня верхом и ха а давай на что на 5 рублей на вороную кобылу что стоит конюшне хочу обосрался да да что случилось да наверное где конечно да да да я знаю только только говорят о каких-то призах потерях Все, сразу. э а -а -а, Хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. И что, мне придется да? ездить? Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идёт. Я сейчас меч прошу, зачем? Ну, значит, смотри, не на <свято> я меч твой прошу, у меня нет, мне голыми руками драться не особо будет прикольно. Ты чё а, садись, это конюшнича целый. Мы ее в прошлой серии тушили. Ну не тушили, а просто вытащили этого конюшника. Да-да-да, это именно она. А, Велин, Северная Тимерия. Рассвет. Серьезно, я буду скакать? Ну я не хочу. Это ч за гонки опять начинаются? Ну у меня ложет неуправляемый может попасть. Светает. ты рукой маша, готов? отдыхаешь? Как никогда на перегонки до башни. Я не знаю, где башня находится. я в другую сторону поеду, я ж проиграю. А нет, серьезно с бароном прямо. Так. А нам куда? А где? Куда? А там что, волки там, кстати, тебя сожрут, все, ты в курсе? Блин, нормально, гоночки. Ну, тут, наверное, на энергию лошади больше надо смотреть, чем на, на другое. Вот сейчас мне энергия закончилась, все. Все, я победил. А, ну это легко тогда было. Викарь, а не девушка. Ну а чё ты хотел? Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Ну а чё ты хотел? Благодарю. Лишний вес все-таки даёт о себе знать коню. Что? 200 килограмм весить это надо и коню еще напрягаться так. О, -о, -о, -о грифон, красиво. Да-да-да, грифон полетел. Ну и чё, я второй серии или какой? Третий, второй там убил тебя. Так-то я в этой тоже справлюсь. Ну, а чё я грифоном не убивал? А, нормально чё? Я и не только грифона убивал. Главное просто эликсир использовать. Она кричала как сумасшедшая. А, нет! И все о а, ладно. Я думаю, сейчас будем грифоном сейчас сражаться. Гибали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. А и мы спасались? Удалось? Ну одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал. Но вот такого. Че, Грифон его укусил а, или что? Какой знакомый взгляд. А ты утащил. Хотя как он О, тут утащил? Же... Ага, И ну ты фига знаешь. себе. Что результатов не видно. Я ну, не что ты хотел, Ага, буду 5 серий еще искать. Сыграем в Винт? Не, не до игр. Ива, как тебя сюда занесло? Ты слышал что-то? А ведьмах? Ну, допустим, о ведьмах что-то слышал. Я о ведьмах. Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Перевечи всюду мересятся, чары, ведьмы. Походу ничего интересного не услышу пока. Не найду ану его. Хорошо, ну ладно, пока тогда. А мне ни смысла нет. А что я могу новый узнать от него? Да ничего. Он мне пока ничего не расскажет. Так, а что у тебя что-то есть? Стырить или нет? А что нету? Не, походу у нее ничего нету. Не, нет вообще, походу. Я когда стырил последний раз, у нее все пропало. До сих пор, так сколько уже лет прошло, ⁇ -мо ⁇ До сих пор смердит. У меня бутылка тут осталась, кстати. Она вам мне, в принципе, не помешает. <му> все, а до свидания, пацаны. Мне она нужна для эликсиров. Таня, больше тут ничего нету, все. Я бутылку тогда еще не забрал, и зря. Надо было забирать ее. Нормально все. А что это? Сдох? Нет. Погоди, Ведьмак, когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это. Что это? Игрушка. Типичную куклу. Ага. Зачем мне эти куклы? Я еще тогда помню. А так она в иголках вроде бы была, не? Разве нет? Серьезно? А моему да, она была Сам еще в иголках. Говорят, так, а ну-ка, давай е ⁇ Все нормально. А ч ⁇ ты... А, я ему Чем еще должен... Сделай мне доспех. Любой, мне плевать уже. Мне нужны доспехи. Во. Так, не... в смысле не хватает ингредиентов. А, денег не хватает. Это проблема, да. Слева на экране список чертежей, ага. У меня чертежей нету. Создание предметов. Справа на экране находится описание выбранного предмета. Я в курсе. Создание предметов, это все ясно. Ага. Ну, я знаю. Но у меня ничего нету, Вообще ничего. Абсолютно. Приклюпление. но ну, я знаю. Да-да-да. Мусор. Не хватает ингредиентов. Мне даже на мусор не хватает. Ч за бред а меч мне надо меч мне меч нужен а у него меч нет а, ну фигня короче. у меня мечей нету а, вот это проблема кстати мне больше меч нужен чем броня броня то не так сильно Бутылка воды, ну попил немножко, да. Про, они в принципе не против что водички возьму с собой. Ой, вот что-то тут есть, спирт. Нифига себе у вас тут спирт еще есть. И все бесплатно, кстати. Зачем мне вот это платить деньги там покупать их? Так, давай. Где ты? что то не понял а где так где ты вообще ходишь? ты чё прямо через Лот стены выпрыгнул Нифига себе вот это да Он через стены выпрыгивает ты. ну да круто конечно да так окей а найти тамару и дочь в оксенбурге но ну, это мне придется далек путешествие пройти но конечно но 4 утра это можно начинать да и где-то я, наверное, через два дня приду. Через два дня там, Ну, наверное, конь не проголодается. Мне придется Макдак еще заехать за конем. Не, у меня нормальные глаза, не как у кота. Я не хочу. Мне в Кинвур надо ехать. Быстрее, Быстрей, давай, быстрее надеюсь, в принципе, не рановато мне туда ехать. Ну, по сути, если по сюжету, по сюжету мне надо туда ехать, значит, надо, все. Не, ну, может быть, и реально рановато. Если тут даже пятый уровень надо иметь. А у меня есть какой уровень? Пятый или У Я вроде четвертый уровень. Ч, валяетесь до сих пор туда? Стоп, а его там не было. По-моему, до этого челика. Он в воде не валялся. Ч ⁇ он тут в воде сидит? <смех> сидит, отдыхает? Кто там бегает? Кто-то бегал. Пробежал кто-то только что. Это выжившие или кто-то? Кто-то пробежал. Ну ладно, в принципе. А тут надо еще исследовать все оставшиеся зацепки в Велине. А, ну это я сделал получается. Если она и горит серым, значит я это сделал. Все правильно. Ч это? Ворона так карку. А, не, мне не сюда, мне не сюда я перепутал. У меня не в село ваше надо ехать, мне другое место. А, сюда на мост. Сидят тут рыбачки. Красавчики. Молодцы, рыбачите, да-да-да. Шашлыки делаете, молодцы, да. Повесили кого-то? А ну давно, очень, походу. Там уже даже ноги нету, уже нога упала. Походу лет 200 висит? А это новый, кстати. Повесишь. Так, сколько мне еще? 1000 шагов, фикетни. Я половину пути только наверно прошел. И то даже не не половина, где-то почти половину 40 процентов прошел только. От того, что мне что надо прийти. Надо, конечно, жестко, да. чё это такое? Повозка какая-то. Ну да, короче, вс куча всякой фигни валяется. Это кто? Опустевшие селения? А действительно опустевшие, там же. Это кто? Вперед, а, это эти, как его, мертвецы, точно, да, я вспомнил. Да ну их нафиг, я боюсь, этих мертвецов. Я не хочу с ними сражаться вообще, нафиг они мне сдались. Тебе сегодня плохой день. А кто это такие? Бандиты? Серьезно? Ну, допустим, давай поможем им, а что? А чё делать надо? Сохранение хотя бы есть какое-то, если сдохнуть? А давайте я сейчас наложу... А, нет, я себе наложу. Ага, фиг там, не попадешь. У меня охраны щит есть. Вы в курсе вообще, нет? На тебя, банди... бандит, бандит тупой. Все, одного завалил, красиво. А, я еще сдох? Я сдыхаю? Какого фига? Я же защиту сделал. Красавчики! Не Молодцы вообще, вообще, Бабер, красаветы. Значит, твою, Нанять слишком дешевую охрану. Спасибо тебе, ведьмак! Меня там по этому человеку завалил. Близко. Твоя охрана сбежала? Не успели, к счастью, мать их-то. Ты же их и порубил. Ха. Они только и ждали, пока мы отъедем от жилья. А, да? Ну да хорошая страна Я хорошо. У нас против них шансов не было. Ну ладно. Ну нельзя наемникам доверять. Это да. не лучший выбор в нынешние времена. Ну, да. лучше поручать кому-нибудь более проверенному. Это да. Я разорюсь платить людям постоянно. Ну тогда можно и самому ехать лучше. Взял? Они вроде как из армии. Я уже думал, кто-кто, эй, -кто, должны знать свое дело. Сердиры, блин, на ней просто. Спасибо за помощь. Возьми. Они должны были это получить, если бы благополучно довезли нас до места. и Сколько это? скром Сто? Сколько там крон 20. Ну, это не так уж много. Не надо ли тебе чего, да нормально, я хочу посмотреть, что у них тут есть. Велинский длинный меч. Трубка. У них топор, по-моему, был. Это хороший вещь, на самом деле. Топор это нормальная вещь. Гвозди. Зачем мне эти гвозди вообще? Что-то вообще с гвоздями тут ехал. Кожаные ремешки, топорик. А вот мне даже интересно, как я с топориком куда-то поеду. Кто? Там еще никто не сдох. Я не проверил его. Вот это чел является. А, да, не взял. Поношенная шкура. Ну хотя бы какая-никакая, ну, шкура есть. Все, я сейчас посмотрю. А что я там я добыл, получается? Меч какой-то. А, 3-4 урона, ну, такое, конечно. 40 уронов. 25, 60. Стальное оружие. но ну, это, наверное, похуже будет, конечно. Да-да-да, она похуже будет. Но продавать не знаю, есть смысл. Я топором буду, короче, всех рубать. Я дровосек, короче, теперь. Ну там побольше урона, да? Да, 60, нормально. Пойдет, в принципе. Я поехал, мужики, Но... все. Я думал, у них меч какой-то хороший будет. Но не топор у меня нормально, так что не зарубили, нафиг. Так-то топор это неплохо будет. -мо, гули, гуля, Гули, гули, гули, я поехал домой. Ты сам тут, <с massa> сам оставайся, я не хочу с вами сражаться. Э, пускай пацаны и мужики не знаю кто это такие пускай они разбираются со своими гулями там нет э, мне не надо зачем я еду себе куда мне надо и все а мы приехали почти вон уже в Оксинфур, вот это оксингура по моему уже здания идут только как куда как куда заезжать надо сюда наверное да здорово мужики я поехал тут точите мечи? Ну, правильно, молодцы. Работайте. А мне надо проехать. Все, так Так, опять какие-то гули. А, нет, не гули. Хм, хуже. А кого-то убили, кстати. А, попрыг, побежали. Давай, что ты боишься? Не боись, нормально все будет. Прыгай. Вот так-то. А я, по-моему, не туда еду, кстати. Блин, а дебил, я не туда поехал. А там просто прохода нет. Быстрее. Так <связать> да пошли вы нафиг. <связать> Какие-то, блин. Коты, блин. <связать> ну речатка так же почти. О, ко мне сюда да шевелись, шевелись да не шали. я шевелюсь Но. я шевелюсь да давай быстрее что ты зависаешь нормально бежим бежим здесь шагов еще осталось чуть-чуть а как на мост пойти я неправильно а -а -а. делаю он же по воде не будет идти ты чё Эй -эй. а как Ничего пешком придется плыть туда или чё Не пешком придется плыть, в смысле? Блин, ну зачем? Не надо обойти получается, Но. да? Ну конечно, я не туда завернул, молодец, да. Надо было сразу заворачивать на мост и все было хорошо. А не пришлось бы пешком плыть, зачем? Не ну, знаю. О, детки, дети тебе дети военные. Опа, препятствие. В таких деревнях лагеря дороги нередко узкие. Ничего, пешком ходить надо. А где есть? В городе чума. Чума? Нет. Сказали никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. А у меня есть? У меня есть грамота. Пропускай, черть Дай-ка взгляну. Надеюсь, не просрочены. Печаточки не достает. Такой. Красный. Ну тогда поставьте поставь свои башкой. Печаточку. Гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну, ну ёханая, бабай. Проходи. Ну, он ты так бы сразу, чё ты печаточки не хватает. Дай сейчас, сейчас печаточку в лоб. Печаточка такая, ха, и все, не будет никаких проблем. Наверное. У меня будет, наверное, но у него нет. А че в другую сторону доехать а почему бежать не могу? Чем проблема? Бежать нельзя? Чего? Я сейчас как э, тебе ну нафиг. Ты че? Бежать нельзя, нифига себе. Ну, я так буду 5, 5 лет идти. Я так 5 лет буду идти, серьезно. Смысл? Отдохни, я пойду пешком. Это быстрее будет. Ну вот так вот бегом-бегом нормально дойдем <мыл> ты меня знаешь где искать я свистну и ты будешь э, тут здесь быстренько хоть и другой карте ведь тебе оставлю свистну <ментирежные> такой <свист> и все и сюда и нормально все я не знаю какого Ну какого дьявола ты тут сидишь а иди работай так тут короче есть парикмахерская Тут есть бар, побухать можно, в принципе. И тут какие-то список дел есть. О, тут есть торговля. Я у сам, кстати, поторговать с кем-то. С тобой можно поторговать, нет? А че все красные? Они меня нрав... тебе не любят? Говорить а Отчетом... бардом, то смысл? а нифига у вас нет, я таки понял, да да, -да. У вас ничего здесь нету, я так и понял. Все хорошо. Так, и мы пришли. Что, давайте. Где Тамара, где тут э, я дочи? Тамара, дочь кровавого обороны Извелина. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь войцах прислал? Ну а кто ее еще? Как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь. Я её сейчас приведу. А, ну тут сидит, да? Офигеть. А я думаю, где она там шляется? Она здесь сидит. Отдыхает. О, котик, кстати, здорово. Как твои котячие дела? Шарик. Это шарик, да? Ты хороший шарик? Нет, шипишь, что такое? Ты меня спрашиваешь? Кто ты? Тебе отец прислал? Ах ты кто? Че причес, как красивая такая. Меня зовут Геральд из Риви. У меня все замечательно да была, да? плода <у моей> офигенный ведь. прическа. Да? подожди нам не о чем разговаривать то да смысле отец беспокоит за тебя в смысле а ты у тут есть полное право злиться на цену он беспокоится о тебе полное право О, большое спасибо как это ценно получить одобрение наемника мой отец беспокоится лишь о том есть ли у него чем набраться ну да, тут, в принципе, да. Мы очень важны для него. Ну, в принципе. Он, конечно, не святой, но... Он всю округу поднял на ваши поиски. Ну это кажется, да. для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю а его. А может быть и не пойму. Он наконец осознал, что натворил. Ну, же сейчас опять очень нахрюкается и все будет тресать. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? М -м -м, почему твоя мать потеряла ребенка, что стало твоей мать? Ну, допустим, это я да. Я не хотела об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него он толкнул ее, а она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Не, ну это правда. Я это Всю уже кровь. понял. Это была самая Там же разбита была жизни. эта картина. Тяжелова За пришлось. Мама была в шоке. Несла вздормал. Все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар была. Кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее спорить себе живот, чем родит ребенка от его семени. А, ну так и произошло, короче. Войцик говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что, чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит. Пывали, <смех> загорелись руки. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И ну такие видела, есть, да. А это вообще я. жесть. Можно и инфаркт получить. Оно схватила маму и исчезла в лесу хановами поехать за ними но кони понесли теперь я даже не знаю жива ли мы можем максимум к косточки найти и что ты собираешься делать если что это было так давно Разыщу маму. а смысл Знаешь, это может быть я так... не настолько отчаянная чтобы думать что справлюсь сама но у меня есть новые друзья Могущественные друзья, и они мне помогут. Какие? но ну, ты я же, наверное. Ну, я нет, я тут незнакомец еще. Если Наемник не я. никакая это не тайна. Через церковь вечного огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые отважные люди, и они мне помогут. Ну да, ну, О, просто так точно нет. Твоей комнате. Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце. Пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляет сил. Да? Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Ну да, спичками а особенно. Ну раньше с пичками, Он не меня был. не интересует. Спичек. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу чудовища. А ты кто такой? Хотя, кажется, вы прекрасный следопыты. Ага, особенно ты, блин. А кто это такой вообще? Рад, Капитан Гранд, гран, блин. Я, а сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками. На службе его Королевского Величества Родовида Риданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. А это еще почему? Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь вечного огня благодарны тебе. Ну я знаю. А Все-таки интересно, что Барон нанял для поиска в дочери именно ведьмака. Ну а как по другому уж? Кто-то будет убираться за это дело вообще. Это опасное дело вообще. то здесь что? Куда ты ее везешь? Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло вечером. Не, мама больше не, будет, не повидала. Мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Грамоту? Это что? А, вот эта игрушка, отец да? Грамоту, Слышно. не, грамот это мне. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растопного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я не буду. Я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Не буду ему возвращать Удачи. игрушку. Я ее продал на рынке, зачем она мне надо. И котика возьму с собой. Котик хороший. Так, э, что у нас тут есть? Стырить, а ну-ка. Трубка. то нафиг это трубка, я не курю, я здоровый образ жизни идут. Зачем? Трубки какие-то. Ты единственное письмо я его читать не хочу. Трубка. Ну не трубки, они а чего вы курите целый день тут? Больше ничего не делаете. малиновый сок. Ну это я попью еще, ладно. Что-то там еще есть, да? В шкафах. Ну книжки только, ну это да, конечно, интересно, но только. Это не больше просто инвентарь займет тяжелыми книжками. и больше ничего. О, да я могу тут целый день тырить, что хочу себе. Никто мне мешать не будет. Вареники, сука, фрукты я пожру, в принципе. Половник буду больше есть. Два половника, ну, на две миски, в принципе. Ну, и на три. Вообще, на всю кастрюлю. души не надо тратить силу. Алхимический порошок. Какой, сколько тут всего полезного, я офигею. И все бесплатно, причем. Никто мне не будет мешать. Я буду все, что хочу себе брать ломать могу все да в принципе я могу ломать мне никто не помешает Тут все равно уже никто не будет не будет пока это все мое в принципе Мне никто не будет мешать это брать все я пошел короче все себе стырил то что мне надо и все я пошел а нет и тут есть я думал ты вообще тут один а тебе плевать да что я тут че я обокрал только что не я вообще плевать ну ладно Волокна я тоже возьму. Ага, у тебя не будет, короче, больше э, растений. Все, я себе все забираю. А чё? А мне надо наверное, больше. Тебе она не пригодится. Я так, куда мне надо? Подальше. Исследовать все остальные. Сейчас это а? сделать невозможно. Почему? Ну, возможно, он бежит за мной. Так, мне надо продать этот хигню. хе хе мне надо тоже продать. Ой, хана, это зачем я это сделал? А, что я наделал? Все, я понял, до свидания. Я понял, все, это была ошибка моя большая. ё мое что я наделал? Я пошел домой. На тебе. На, на, что-то, подходи, давай. успокоились хватит орать мы-то та да? да отойдите ли вы уже надоели меня дебил я ухожу все я понял это было плохая затея все это сделать я понял я понял я больше ничего делать не буду воровать не надо а я могу тебе продать что-то а? почему я не могу ничего продавать мне вот это непонятно ну, серьезно, почему я ничего не могу продавать? А они все могут. Так, еще... давай бронику зайдем. Я посмотрю, давай быстрее. Ну, хотя бы что-то найду себе. но ну, мы это денег где-то позаработаем. Возможно. От меня а что ты там -то делаешь, а? Давай. Да все, давай, сама. Отдыхай, я не хочу все. Обе... Так, где этот броник? Я не понял но откуда еще же? Все хотят геральта убить, блин. Какие-то все злые вообще. здорово Ты дашь не броню, нет? Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается, мне будет у меня наконец интересная работа. У тебя же работы хватает. Ну да. Ах это, это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется.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 Так вышло, что мне правда кое-что нужно. Только денег ты у меня нету. Вот увидишь, ты останешься доволен. Так у меня денег нету. Ну конечно, ничего у меня нет я бомж. Не хватает ингредиентов. Не готовить предмет. Это что, пластины? Ну, я ж сам себе не смогу это сделать, правильно? Йохан бабай, сколько денег-то надо тут тебе? Давай починим хотя бы что-то. Я, я не прошу там хотя бы почини мне это и все. Не, ну броня у меня есть вроде. Это, да? 69. Я думаю, мне, в принципе, убрать улучшение. Мне наоборот надо улучшение. Разобрать. Не мечи надо разобрать. Да, я, я разберу ненужные предметы, так-то все же мне надо. А, цена еще надо? Обрезки кожи, железный слиток. Да. Ну, это самый главный, да? Все. Они и так мне не нужны. Это мусор просто. А ты можешь мозг моему идут, серьезно? Он даже мозг может разобрать, офигеть. А что у тебя за товар есть? Покажи, что у тебя есть. Может я сам что-то приготовлю. Это чё? Броня. 30. 78. Ага. У меня только один меч разве? Будь здоров. А чё ты меч свой просрал? Как так-то? Что-то не поняла где меч, мой хороший? Серебряный меч, а нет, не просрал, значит все хорошо. Фу, я думал просрал свой меч. У меня, у меня тут не, а, я это нельзя его, наверное, убрать Нет. Все, поехали. ПОДАВАЙ, поехали. Мы что-то украсть и убежать? Не, наверное, меня нет, никто не выпустит отсюда, если я что-то А что ты прыскаешь? Тут же воды даже нету. Давай побежали. Так, куда нам ехать? Все оставшиеся зацепки беленье. Опять? Опять не велен ехать? Ну это чё? Ты чё, серьёзно, что ли? С ним кататься туда-сюда, что ли? Блях, ну чё за фигня-то? Кого? Ублюдка Ко младшего? Это кто? Ну, допустим, да. А чё, это мешок у вас? очень вкусненький. Хочется его украсть. тобеги да ты, ну тут никого а нету. Шевелись, шевелись, шевелись, давай, действительно. Сколько а можно уже? Чудовищного Что чудовищного ты плотва? вообще тормозишь, плотва? я не понял. Те, кто разрешал это делать, разошлись, и Исследовать все оставшиеся объекты, ну я знаю, это да. Мне придется тысячу километров туда ехать опять. А очень крутой настолько что мне аж придется полгода ехать туда. отчеты а -а -а, ч ты вообще? С дороги тут ведь ведьмак едет. Мы сами знали... О, нефига, Сьюшурти бегает. Ну правильно тренируется, закаленный вообще. Да я я ухожу, все, мужик, ты меня достал уже. Подальше, подальше. Что вы такие нелюдимые? Я не понял. Подальше все, подальше хотите вообще. Какие-то дикие, серьезно. Э, откройте, давайте. Что вы закрыли? Не закрывайте так больше никогда вообще, не делайте. Что вы закрываете от меня? А, а, от ведьмака, а ведьмака закрывайтесь. что за фигня? Так нельзя ни в коем случае делать. Ладно, приедем. Приедем в Велин обратно, и там серию уже закончим. Потому что уже, в принципе, серия идет сколько? Ну, 44 минуты это нормально для Ведьмака, конечно. Но мы ехать будем туда минут еще 10-15, так ты... И... Вот и о чем и говорю. Если опять какие-то путешествия Геральт найдет себе по дороге, то еще больше будет. Еще полчаса, может, я не знаю. Если опять какие-то разбойники нападут на меня. Возможно, такой возможно. Я не исключаю этот факт. Что-то можно найти. Не, не надо. Нам надо в Велин ехать. Нам не надо отвлекаться на всяких там мешочков с деньгами. У меня деньги есть. хотя не особо, но, но есть. Но все равно, даже если... Кто это? В собаке. Даже если там я деньги чуть-чуть заработаю, но это будет сколько крон? 20, 30 опять? А, там 1000 надо, офигеть. У меня 300 где-то или 400 крон. Что я с этими 400 крон сделаю? половины даже суммы нету, так-то смысл вообще это все делать? Так, а мне точно сюда? -то мы по-моему, другой дорогой ехали, нет? Ладно, поедем этой. Я уже даже не помню точно. Да что такое? Не бойся этих дебилов, мы пролетим быстрее, чем они меня что-то сделают. Мы обрежем, мы обрежем, мы умеем. Даже зеволки мы обрежем, они тупые, потеряются сразу же. И все, и никакие проблемы вообще могут быть. Бля, всех поубивали. А что тут произошло? Опять кай-то бойни произошло, да? Кони валяются. М -м, конечно, из-за этого чума и будет, потому что тут их никто не убирает. Просто тупо валяются. Тупо валяются, кони никто их не трогает. Да. Шлемы валяются. А чё людей нету, они испарились, да? Шлемы только остались. А вот эти люди валяются. А это не любят, это зомбари. Или люди, непонятно, что-то. На зомбари похоже как-то. Прах. А зачем мне прах этот? Что-то можно опять наколдовать с этого, да? Ну, блин, на тебе колдовать еще умел, это было бы вообще офигенно. А так я ничего не умею, но зато собираю все. Ну молодец, это. да. Давай быстрее. Я должен сократить путь, чтобы быстрее доехать. Правильно, я должен быстрее доехать. Это кто? А, вот, кстати, утопцы. Утопцы, говнёпцы, я знаю. Вот я ее строгать не буду. Офигеть, их там много. Человек 20 бегает, охренеть. И то там валяются сейчас новые. Три утопца новые сейчас будут. По-моему, да. Три новые утопцы там лежат уже. Мы уже почти приехали, Велин. Чуть-чуть осталось еще. Не, я думал, что будет дорога повысить подольше. Оказалось быстрее, но. что тут валяются, тикони или где не? смысле они уже все? Как и так-то, пару часиков прошло, они уже все разложились полностью. Да ладно, нет, не они. Молитесь, да-да-да, молитесь, скоро вы тут будете тоже валяться вместе с конями. Уж опять нападут какие-то там зомбари или какие-то утопцы непонятные. И все, их она вам будет всем. И Я не смогу защитить вас, потому что, ну, в смысле? Я себя должен защищать, а вас тем более не могу. Вы как-то уже сами там привыкаете защищаться, мечи покупайте себе, броньку. Я все-таки вас не могу всю жизнь защищать, я тоже не бессмертный все же. А других тем Коу почти нету. А, норво, нормально. здорово, здорово, как твои дела? Нормально? Так. Блин, зачем этот остров было делать, я не понимаю. Какой-то, блин, остров страшный, там крокодилы еще могут водиться, мне кажется если какие-то островы делают такой вокруг реку такую там сто процентов крокодилы всякие водятся и еще хрень какая-то акулы блин нафиг и чё так то опасное место на самом деле если мост развалится то вы не пройдете сюда никогда больше Что? Да, неплохая работа, да неплохая работа вообще. тупо бегаю по, -по, -по, -по городам и все и даже ничего не получаю почти из денег. Я просто бесплатно катаюсь. Мне просто используют походу ходу, мне кажется. Все, почти приехали, всё. да? А, да. Кстати, наверное, сейчас здесь серию я закончим. Где то здесь. Он ну, прямо здесь и закончим. Тя, пустая бутылка. Но ну, это тоже мне понадобится. Мыши хвост, поджечь, пускай горит, да. Ясно. А можно залезть? Нет? Нельзя, короче. Не разрешают нам. Игра не разрешает нам залазить сюда. Ну как хотите, в принципе. Мы же хвост. А такое вообще? Мы хвост какой-то. Бассейн. Или что это? Я сейчас умру, да? Это что такое? А сейчас я щас прыгну. А я сейчас прыгну, давайте. Сохранение сделано на всякий случай. На всякий случай сохранение сделаем. Я так и знал. А там какой-то путь подземный идет. А ну ладно все. Ну окей. В принципе теперь я не буду в эти какие-то колодцы падать. Я знаешь, это очень опасно будет в дальнейшем. Загрузка идет. Ну пускай загрузка идет, мы будем с вами прощаться. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение, тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм. Хватит в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы у меня была мотивация снимать новые видео. И всем пока-пока.